Ну вот, еще раз здравствуйте, всех приветствую. Хотела сегодня чуть-чуть поделиться с вами э, своими мыслями. Да, вот то, что я проработала для себя, как поменяла свое мышление. Я, Мартиросян, да, многодетная мать. <laughs> ну уже взрослые двое. Значит, из хорошей образованной семьи, да, вот как бы изначально с детства вот мне вложили, что должно быть самое-самое, там и показателем, и как первая внучка, ты должна быть примером и так далее, да. После школы, которая тоже вот только надо было успеть и быть самым успешным, к чему и было мне удостоверено, чтобы я... Поехала в Артек как самая лучшая ученица района, в пятом классе причем. Вообще хотела, претендовала на Югославию, но а, после, значит, так попало, что там вместо меня другого отправили, я приехала в Артек и была очень счастлива. Первый раз в жизни видела очень много народов. Вот это самое такой наверное... Маленький, начальный успех, да, нет, начальный еще в садике про меня написали, там пионерская э, газета была, не... пионерская правда газете написали, что играет на металлофоне, выступает и так далее. Это вот такие вот маленькие шажочки, да, из детства, которые дали мне как бы понять, что вот это мой успех. Дальше уже осознанная жизнь и Школа, институт, университет, вернее, да. Самое успешное это мои трое детей, наверное, в моей жизни, да. После, наверное, компания века. Они, наверное, такие есть. Смотрите, это не просто хвалебные слова. Это вот место, которое я себе нашла наконец-то, да, спустя много лет. Смотрите, что означает успех. Значит, успех зарождается от идеи. Идея ⁇ это самая божественная, самая могуще, могущественная сила, которая у нас есть с природы. Да? Идея, которая приходит каждому из нас, каждому, любого человека, который создан с природой. И нам остается просто взять эту идею и немножко поработать да, с ним. Вот все, что у нас... В нашей жизни есть телефоны, часы, я не знаю, электричество, это все же чья-то идея, поймите, и это успешная идея, да, пришла идея, люди пошли проработать над этой идеей, и получается, у них получилось успех, гениальный успех, и, ну, не буду сейчас перечислять все, вы сами можете взять любое, все, что вот вокруг нас, и это чей-то успех, да и совершенно также да точно таким же способом мы можем визуализировать да воображать сначала свои своя идея которая пришла в голову и э, помощью вот этой воображения не пугаясь не думать что это ой такая серия фантазий, там я не знаю нельзя это... нет ни в коем случае просто подумайте делайте это умом э, и дайте связь э, чтобы была связь между сознанием и подсознанием, да, смотрите, значит, как это вот объяснить, вот пришла идея, мы находимся вот в живом, в живой природе, да, мы начинаем думать, мы начинаем воображать, что А вдруг вот если вот так вот более подробно, давайте я, например, может быть, пример приведу, да, вот из моей личной жизни, много лет занималась бизнесом, да, один, одним, вторым, третьим, постоянно на бегах, постоянно вклады, бухгалтер требует с меня вот а, чеки, я постоянно их забываю где-то, ну, в общем, это, это такой труд. А, Весь день, как начинается, бегом-бегом это успеть, то успеть это надо, то надо, да, а дачи как таковой я, честно говоря, не, не, не замечала ни, ни в кошельке, ни в руках, да, эти деньги. Я просто имела имя, что вот я имею салон мебели, допустим, да, занимаюсь там еще там пару таких вещей, которые до этого, да. То есть просто имя, да, может быть, это какой-то части тоже успех, но то, что я смогла, да, женщина там с тремя детьми смогла вот сделать магазин, производство мебели, помогала людям, какие-то идеи там, я не знаю. Это, это какой-то части успех, но чтобы сказать, это успех моей жизни, нет. То есть то, что я вложила много лет в... Те бизнесы, тот труд, который я, было сделано мною и моими сотрудниками, оно осталось там, оно мне не дало будущее. То есть вот то будущее, которое я уверенно могу э, работать и думать, что через год, через два это будет и, и вообще может быть на всю жизнь это останется со мной. Я только почувствовала в компании века. Это не просто слова, это не... Хал... Я не просто говорю, чтобы вы думали, что я пришла рекламировать. Нет. Я считаю, что мой самый большой успех, это вот в первую очередь мои дети. Второе, это вот что я оказалась здесь, среди э, таких людей. Да, Вот эта идеология наша общая. Смотрите, как это все случилось. Вот после того, что вот ну, уже... До карантина она уже хромала, там, ой, не хочу вспоминать, очень такие прямо были года, еле-еле там, и все уже последнее вкладывала, думаю, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, вот даже вот новый район тут рядом строится, всем нужно будет мебель. Нет, конкуренция была очень большая, чтобы я смогла сравниваться, но сейчас не об этом. Значит, я взяла тайм-паузу. Как раз карантин меня помог, да, пандемия. Ну, 10 дней сидела, 20, но я ж не привыкла сидеть. Начала искать в интернете, что происходит, как люди себя развлекают, сидя дома, не выходя. Значит, получилось так, что когда уже время нашла общение общаться со старыми знакомыми, которые уже успешные бизнесмены, состоявшиеся тоже в клубе пятьсот да миллионеров они мне как-то вот по дружески то есть меня впустили туда я не я не была миллионером но там была серия обучения там как вот просто обычное обучение ну мне захотелось просто побыть почувствовать это же очень важно да находиться среди таких людей какая бы ты там умная не была какой-то у тебя не было там допустим практики, да, теории в жизни, все равно всегда есть у кого что учиться. Вот. И находясь с ними, вот я видела, как люди вот в интернете зарабатывают. До этого для меня это было, ну, как вообще? И как? Как можно заработать? Только того, что, допустим, можно рекламировать там что-то и продать, допустим, по, ну, отправлять по почте. Ну, одежда, аксессуары там, что, обувь, сумки, не знаю. Вот. и когда я увидела, что у них больше, более обширное, да, вот такое огромное обозрение, мегаполис, они совсем по-другому думают, и как раз-таки вот тогда первый раз увидела программу Дудя, да, Кремниевую долину, и сейчас скажете, почему ты так вот прямо глобально объясняешь, ну, потому что все это вот одна вот цепочка, ну, звено, да, второе, третье, четвертое, она для меня, я себе сделала цепочку или браслет, допустим, пусть будет, да, и звень, который мне необходимо иметь при себе. Значит, получается, что вот, вот в клубе познакомилась с мальчиком, который зарабатывал, ну, совсем молодой, очень большие деньги в компании Века, совсем случайно, он просто тоже, видимо, не знал, куда идет, и вот как-то он, он случайно в его случае, он не знал, что здесь можно столько заработать, и он заработал. И как-то вот один раз, услышав его историю там, да, второй, третий, я попросила у него, я взяла, ну, пришла идея, что, а, а что, если я спрошу у него? Спросила, получила информацию, зашла в чат и начала читать, пошла в YouTube, начала, в общем, неделя я просто... Ну, там очень внимательно смотрела, следила за компанией и так далее. После я сообщила своим близким людям, рассказала, в общем, мы зашли в компанию Века. Ком, зашли в компанию, ничего не знаем, ну, вообще далеки от этого всего, что такое криптовалюта, что-то биржа, вообще, ну, я и говорю, вот где-то месяц мы подключали людей, мы не знали, как покупать монету, просили, чтобы нам покупали, очень просили всех, чтобы помогали, потому что времени не было, люди шли, шли, шли, на мне, мы, мы 2-3 часа спали, наверное, ну, потому что там мы все находились, я нахожусь в Краснодаре, да, а они по всему миру, по, по времени, по геолокации совсем э, такие вот прямо ощутимые, да, разницы. И, в общем, получилось так, что мы начали работать. Это было, это было настолько, вот, вот, вот этот процесс, видимо, не, то ли осознанно, то ли неосознанный труд, который я просто всех приглашала, идите сюда, тут, в общем, люди там зарабатывают, и тут вообще такие инструменты, и сам Искандер Шамилевич вообще гений, я вот просто смотрю, я ну, в общем, вот эти все брифинги, я просто успевала, даже говорю, я не знала, куда Толком, да, честно скажу, куда зову, но звала всех, потому что была уверена, потому что вот та идея, которая у меня пришла в идею спросить у мальчика дальше, я начала вообразить вот это все, да, вот то, что, ну, как это, вот посмотрите, это живые люди, которые большие деньги заработали и, в общем, создали хорошую, прям, хорошую команду создала, да. После чего уже, видимо, мою активность увидел Виталий Селиверстов, мимо проезжая Краснодара, звонил, мы встретились, это же все успех, я же никогда не могла бы мечтать об этом. Я помню, что после встречи Виталик выложил фотографии да, в наших чатах, и мне все пишут, слушай, мы два года здесь, мы знакомы Виталиком, ни разу нам не удалось с ним вживую встретиться, как это у тебя, то есть это сила моего воображения, это сила того, что я вот уже настолько до да, костей сливалась, с, слилась с компанией, что мне вот оно прямо, я вот уже вся в компании, и я, честно говоря, смотрите, вот такой момент, да, скажу, недавно был, была беседа с одной нашей партнершей, я говорю, не дай бог, говорю, я так не хочу думать, но вдруг, да, я не переживаю за деньги, что там ой, будет, я переживаю, как я буду жить без компании, не дай бог, ну, я-то знаю, что такое не будет, но мне страшно вот без компании, без моих людей, без всех тех, которым я, да, спасибо вселенной, что познакомил меня, да, ну, вот это, вот это только меня, ну, я не боюсь, конечно, просто вот, ну, Пришла мысль, я его сразу от, обратно <смех> убрала. Смотрите, и получилось так, что э, у нас с Виталием, ну, как это его была инициатива, конечно, я-то вообще не думала, что он мне предложит открыть офис, первый офис в Краснодаре, в России, вообще в России, потом в Краснодаре, да, и что нам дал, мне лично дал, дал больше успеха, еще больше успеха, да, я уже непосредственно виделась не только с Виталием Сильверсим, а с Игорем Жадановым, да, вот, всем-всем-всем, Максом Юдевичем, там, ну, на открытие вообще пришло очень много людей, мы думали, там, на ну, человек 50-60, а больше 160 человек, партнеров, это было просто грандиозный вечер, грандиозный прям праздник, и у нас все есть это, да, и в фотоотчетах, и в видеоотчетах. Это, это уже такой большой успех, я считаю, что я уже как себя чувствовала твердо, да, счастливая, успешная. И получается, что потом уже каждую неделю там у нас, ну, то, что каждый день там наши местные партнеры там пригородные приезжали, уезжали, работа шла. А далее уже настолько было интересно, что прилетали даже из Сибири на один день люди, партнеры, которые приходили, и это ж вообще, представляете, и... а дальше, вот просто, представляете, дальше что будет, да, мы уже все знакомы, мы уже одна семья, работаем, переписываемся в личках, вот просто, вот как даже с, с родственниками, наверное, я столько не переписываюсь, не то, что, наверное, так и есть, как я уже в компании. Я вообще только просто живой, живое общение. Время есть, поеду, увижу, вернусь. Дальше что у нас случилось? У нас день рождения случилось, да, в компании. Там 21 февраля мы отметили, тоже много гостей прилетело. После, значит, мы собрались уже на форум блокчейне, как раз первая встреча века. А это вообще... Я не знаю, как это объяснить, это до сих пор у меня не выходит ни с головы, ни с дыхания, ни с крови, никак. Это было что-то, просто мы настолько, там, мы зашли, и мы как будто одна большая родная семья, родная, вот даже не побоюсь этого слова, мы просто настолько гармонично, синхронно, вот это огромное компания, столько людей, и мы как будто всю жизнь друг друга знаем, это же синергия, это вот то, что э, создал для нас Искандер Шамилевич, он дал инструмент, дал идею, вот эту самую глобальную идею, которую нам остается просто взять, проработать, немножко вообразить, э, пустить, наверх вот свои мысли и не бояться ничего, не бояться абсолютно, я ни секунды не думаю и не боюсь и ничего, я просто наоборот думаю, как бы людям дать понять, пригласить, объяснить, что заходите, да, вот это, это глобальный шанс, который будет не то, что сегодня на хлеб заработать, а просто создать будущее, вы согласитесь, если мы пойдем куда-нибудь работать, это нам просто даст вот на некоторое время, просто на сегодня, может быть, если с хорошей экономией, да, вот когда-нибудь там куда-нибудь поехать, отдыхать. И речь не может быть, может быть, я ошибаюсь, я не знаю, у кого какая зарплата, о а будущем, там создать будущее, жить спокойно, я сомневаюсь, что возможно работать на государство, да, и себе обеспечить будущее. Это и будущее не было ни в Советском Союзе, тогда я понимаю, да, был стандарт, все все успевали, там, и мебель покупали, и, я не знаю, гавры покупали, приданное там где ну, как это то, что я видела, да, ну, кое-как, но это было не будущее, да, вот это не будущее, вот немножко поменялась жизнь, поменялась, мне немножко очень прямо сильно поменяла жизнь, поменялось мышление у людей, и поэтому э, мы вот раньше жили и на сегодняшнем дне сегодня есть, а мы уже стали думать о том, что как нам в будущем, да, вот, жить, потому что если мы будем думать только о сегодняшнем дне э, ну, немножко неправильно, я не знаю, я как мать троих сыновей, я днем и ночью думаю, как-то им надо сделать такую опору, чтобы я уже спокойно была, что я для них хоть что-то создала на будущее. И поэтому, когда я сама уже сделала себе красивый кабинет и упаковала, я такие же точно создала для своих детей. Я долго молчала, им не говорила, не показывала. Я посмотрела, как они реагируют на вот, вот это состояние мое, что я вот весь день возле ноутбука, весь день работаю, весь день в чатах, да. И как только они поняли, что мама зарабатывает, и ребенок даже мне вот 12 лет мальчику подошел, говорит, мамочка, как хорошо, что ты зашла в компанию в я все, что хочу, ты мне покупаешь, да, ну, то есть я не скрываю, да, были до этого очень такие вот, ну, все-таки даже после пандемии, до пандемии какие-то моменты, да, вот, которые, ну, это у всех было, наверное, нехватка денег и так далее, а тут, а он привык, что всегда все было дома, а тут раз и там какие-то вот изменения, а тут вернулось вот то состояние, которое ребенок себя поч... начал почувствовать, может быть какой-то части это счастливость или ну то что ребенок допустим вот вот это состояние его души радости да что мама может позволять ему все что и, и вообще не то что ему прям все позволять а вообще что захотел допустим тот же какой-то экзотический фрукт мама можно я вот это пойду куплю иди купи ну вот вот эти моменты которые раньше могла бы сказать сынок знаешь вот ну и что хочу сказать? Почему я вот так вот по таким вот пунктам отношусь? Да, вот хочу сказать, что я поменялась. Да, я раньше могла нервничать, сидеть, ой, а что? Я здесь вообще абсолютно спокойно, абсолютно хорошо. Не думаю, купят мне вот это или не купят. Зря я вложилась или нет? И здесь я вложилась, выбрала свой путь, купила себе монеты. Умножаю их, да, умножаю на потом. То есть, повторюсь, мы здесь открыли свой бизнес, мы открыли бизнес, который мы должны сами его, вот, своими действиями, своими, своей верой, да, вот, создать, сделать больше и больше. И вот это и превратиться в историю. История, которая у нас сегодня, да, которая вчера была сегодня и которая будет завтра, мы как-то э, каким-то э, вот этим э, действием, которые мы делаем, то, что здесь работаем, команды, общение, выступления, э, радость, вот, вот ждем Искандера, чтобы... это, это все то, что жизнь, это вот. Не просто какая-то лавочка, а просто жизнь и настрой будущего. Мы можем, как бы, понимаете, ничего не делать, ни к чему. Нам приходится постоянно к чему-то учиться. Мы можем ничего не делать, но это же, ну, это наша жизнь, это не ответственность к нашей жизни. Не переживайте, просто берите иногда меняйте вот мышление. Не мышление, а вот действия. Учитесь постоянно к чему-то новому, да, потому что если мы будем оставаться на том же месте, это получается, что, ну, это просто одно и то же, но ничего не изменится ни в нашей жизни, ни, ни вокруг нас. И поэтому что-то постоянно надо поменять и выйти из того комфорта, делать вот какие-то новые шаги, не бояться, да, вот этих... Действие, потому что страх это очень нехорошая вещь она блокирует все что к тебе что от тебя да вот даже вот так скажу наши нейроны да моз мозги вот наши нейроны они вот у них есть несколько состояний вот не буду перечислять вот эти все состояния ну самое такое вот что нам нужно держаться на хотя бы на состояние гаммы, да, вот, потому что альфа, она равномерная, бета, это вот, которая, ну, вот, бывает там, раз ты себя собрала, потом что-то тебе сказали, ты начала вот это вот, нет, вам надо держаться уравновешенно, просто взять, поменять, все воспринимать как есть, это природа, мы не мы делаем, не кто-то делает, не сосед, ни кто-то там специально, это природа, значит, если перед вами вот эта задача, значит, эта задача, и именно вам направлено, и вы должны решать. Не проблема, это задача. У всех это одинаково. Поэтому нам что, вот просто взять, поменять? Идея, вот то, все, что движется вокруг нас, поймите, это идея. Двигается, стоит, или вообще там раз, лежишь-лежишь, и какая-то идея пришла, да? Это же просто оттуда, не просто так это все происходит, Да. Мы же создание природы, поэтому как деревья меняют свои цвет, да, листья там, цветут, зеленеют, цветут, потом желтеют, выпадают, И вот это состояние точно у нас в жизни, поэтому это все успех, и только как, с какого ракурса вы посмотрите и как вы это вот воспримете, моя просьба к вам, чтобы вы Просто не, не, не сужали свои нервные клетки, потому что когда вы начинаете депрессировать, переживать за что-то, ваш организм, она сокращается на много-много раз. И у вас получается вообще там не то, что в голове, вы ничего не хотите делать, а в голове вообще там состояние, которое, страх, которое вот, вот это вот... Функция отравления мозга, да, вот, которая каждую секунду творится в нашем голове. Поэтому просто вот запомните одно, успех дается всем, смотря в каком виде, как ты его увидишь и как ты его используешь, как ты его вообразишь. Я считаю, что мы все, что оказались в компании, да, в эко, у нас это уже большой успех. Это... Успех, который мы должны непосредственно взять в свои руки, немножко поработать, немножко посмотреть с другой стороны, немножко вообразить, и тогда все у нас будет хорошо. Мы себе будущее создаем, поэтому как вы создадите, такое будет будущее. Еще раз говорю, этот успех, который двигается а мы можем и не знать, что вот эта вот, которая э, ситуация вот вчера была, я могла бы не понять, что это вот именно успех, который мимо прошел, а я не смогла даже оглянуться. И успех, который я вот тоже, да, идея пришла в голову, а дай-ка я спрошу мальчика, как, как кого я его не знала, ну думаю, спрошу, спросила, получила ответ, оказалось здесь, оказалась. Стала управляющим офиса, стала. Хорошая команда есть, есть. Хорошая капитализация есть, есть. Вот успех. Вот то, что я уверена, что даже если э, полгода, год пройдет, у меня все равно будет на что жить. И я то не останавливаюсь и вас не советую работайте, э, найдите какие-то вот э, Точки соприкосновения, которые вам будут каким-то образом дать больше шансов, больше идеи, больше успехов. Вот сегодня буквально в чате опять там за курс. А за что нам курс? Вот мы зачем должны на курс смотреть? У нас есть штучно это то, что у нас есть у нас есть естьая я всегда смотрю на штучно, сколько у меня есть я на сумму не смотрю у меня есть столько веков там столько там все активы которые у нас есть да я просто смотрю поштучно я не знаю как вы я лично так смотрю потому что я знаю что завтра послезавтра вот как этот биткоин, вот такой кусочек да вот такой кусочек не знаю сколько этих транзакций до да, идет на бирже точно так же у нас поэтому ну вот, вот это вот то, что я считаю успехом. Если есть вопросы, может быть, чат откроем, может интересно будет узнать. Вот чат разблокирован, товарищи, партнеры, гости. Можете задать вопросы, постараюсь ответить. Отвечу, вернее, уверенно отвечу. Нет вопросов, значит, мы единомышленники. Я и не сомневалась, потому что мы... Спасибо большое, Марина, Марина К, да, Марина К, спасибо большое. Да, вот просто запомните, что самая важная вещь, это идея, а от идеи уже, как вы будете воображать, как будете визуализировать, это и будет ваш успех. Я не знаю, кто, как считает успех, да, вот у меня я сказала, вот мой успех, который я успела сделать, троих сыновей, которые за горой стоят, да, горой стоят за мной. И вот много, да, есть такие успехи, которые вот, ну, то, что со мной, вот, и я чувствую, что это надолго, это единственное мои дети и компания. Я говорю еще раз. Я не думаю, что будут с деньгами, с активами. Я думаю, чтобы я была всегда в компании с этими партнерами, с моими любимыми, с лидерами, с топ-лидерами, с нашей любимой администрацией. Вот, вот моя цель. Просто у Искандера настолько креативный мозг, что он взял, создал эту идею. Что вы, вы представляете, вот это, это какая работа, это, это просто гениально. Да, да, ну, здоровье тоже это берегите, но сегодня мы про успех говорим. Да, это ответственность, еще один ответственность на, на себя, взять на себя ну, ответственность, свое здоровье, свои действия. Это все, конечно, я согласна, Арман. Очень даже согласна. Да, сегодня главное здоровье. Ну, я опять говорю: не будем о плохом, не будем бояться, не будем блокировать, все будет хорошо. Это тоже когда-нибудь закончится. Зато мы научимся ценить свое здоровье, наверное, которое раньше не делали. Про триксион. Смотрите, на, значит, триксион, это ну, как к сегодняшней теме не относится. Сегодня у нас история успеха. Но я расскажу. Триксион это очень хороший инструмент для рекламы, для для новых партнеров, да, то есть если у вас есть кабинет, я не знаю, какая-то нара, у меня их два, мы можем это у нас в чате тоже обсудить, да, но раз уже вы здесь задали, я объясню. Вчера был голосовой, я приглашала всех, чтобы зашли в трексюне уже пять или шесть видов вот этих рекрутингов, рассылок, я немножко далеко от этого, но придется научиться, потому что все-таки жизнь идет вперед, но особенно не знать то, что, допустим, уже все знают, поэтому надо ко всему, все, что дается нам взять и учиться. В Триксоне, да, надо просто зайти, выбрать свой путь рекрутинга, да, и какие у вас соцсети есть, это все можно обсуждать и, и сделать, выбрать, да, вот там есть некоторые нюансы, которые, допустим, но сам, сам из себя что строит, что, что из себя этот, этот, Триксион представляет, это кабинет, который вам даст много новых партнеров, если вы правильно будете использовать этот инструмент. Вот так скажу. А все остальное в чате, Нарочка, можешь прямо позвонить, я тебе все расскажу. Что будет с активами АЦЦ? GNT, FST, спасибо. Что... Ага. Павло, что будет, вы не представляете, когда ФСТ обожаю. Обожаю АЦЦ, хотя еще, честно говоря, АЦЦ я не стала сильно много разменивать на ФСТ, да? Потому что я знаю, что неспроста это было бы повторно, да, нам в руки выдано, так, как вознаграждение. Правда, да, мы покупали, ну как, покупали и стояли в очереди, приобретали, да, вот долго, щепетильно, вот каждый раз проверяли, сколько пришло. Но если это еще раз повторно нам дали, значит, это куда-то для чего-то а, создано, поэтому ждем бережем и ждем ФСТ, АЦЦ, насчет GNT, ничего не могу сказать, что с GNT будет, да, но все равно если создан актив, то оно в любом случае будет использован где-то и мне кажется очень даже хорошо будет, потому что смотрите, вот опять-таки мы вот зацикливаемся на цены, ой, век, ой, ра, ой, так далее, а мы не понимаем, что у нас есть еще другие, которые сейчас вот, вот как только вот как искандер в тот день сказал все приходит не вовремя вот так и будет поэтому если есть берегите если нет по возможности приобретайте потому что если эти активы созданы то они в любом случае будут использованы да еще как вот так скажу больше ничего не скажу спасибо Алочка, спасибо алла панамаренко спасибо большое да, вот как-то так, если нет больше вопросов, мои дорогие, уже будем часто, часто видеться, да, пишите, какие бы темы хотели бы, допустим, услышать, да, что, в чем ваша там внутренний какой-то вот момент, который вы не можете сам разбираться, скажите, мы, да, Арман, вместе мы сила, конечно, вперед. Спасибо вам тоже. Вы просто сейчас передышка, люди просто отдых, просто воспользуйтесь этим, потому что сейчас такое.